Добрый день, дорогие друзья! Одновременно проверял две программы для майнинга. Крутекс не смотрите, ерунда компута. За трое суток заработал один доллар. Скажите мало? Конечно, мало. Так это ж один комп, и при том мой. На последнем слайде увидите его характеристики. А если пригласить рефералов и так далее, то сами понимаете, это может быть достаточно приличный доход. И самое главное, он на абсолютном... Пассиве. Смотрите вы видео, играете ли в игрушки, а у вас автоматически происходит майнинг. А вот и характеристики моего компа. Но ваш-то ведь лучше. Погнали!